Итак, давайте поговорим о маршрутизации сигнала в микшере и вообще в лоджик. как это работает. Все очень просто, у нас есть э, записанный материал, который располагается у нас в трековой области. И с каждой дорожки этот материал поступает у нас на так называемый channel strip, или собственно дорожку, или канал. Э, давайте возьмем, к примеру, вот, аудио бас, э, бас-гитару. Что у нас происходит? У нас с дорожки, точнее именно из файла, считывается информация и поступает сразу сюда, вот на плагины. То есть у нас идет первым в цепочке AudioFX, проходит через плагины сверху вниз. Дальше у нас, возможно, порция сигнала будет отсылаться через посыл куда-либо, но об этом мы еще поговорим подробнее. Если у нас никаких посылов нет, то сигнал просто дальше идет на фейдер которым мы устанавливаем его выходную громкость, после чего у нас работают кнопки соло и мьют, то есть мы можем замьютировать этот канал, то есть он вроде все, там все работает, все проходит, но у нас стоит мьют и не дает ему попасть дальше. Либо мы мьют отжимаем, и тогда наш сигнал попадает на э, панораму, и после панорамы он идет на тот или иной трек, куда отправлены панорама. То есть у нас что такое панорама? О панораме мы тоже еще подробно поговорим, но просто чтобы вы знали, это у нас, у нас собственно левый и правый канал, то что мы слышим в стерео, и звук на стерео. И проект у нас по умолчанию в стерео всегда. У нас есть выходная шина стерео аут. Вот она, здесь, это так называемый мастер. Не путать вот с этим фейдером мастера. Об этом мы поговорим в отдельном видео, что это такое. То есть, на самом деле, вот тот мастер, которым все в народе называют выходной канал из секвенсора: либо мастер-шина, либо мастер-бас, как угодно это в данном случае по умолчанию стерео-аут. То есть, есть тот самый стерео аут вашей звуковой карты. То есть, то, что выходит либо на мониторы, либо на ваши наушники. То есть, все, что мы слышим из Logic, вообще любой звук, мы слышим на самом деле только вот эту шину. Мы не слышим отдельный дороги. Дорожки, мы не слышим э, там какие-то посылы какие-то отдельные партии все, к чему у нас подключено наше оборудование мониторы наушники звуковая карта это вот это стереоут а вот что приходит на этот стереоут уже отвечает собственно микшер то есть как мы видим вот здесь у нас стоит output и мы видим куда у нас приходит э, каждая из этих дорожек в данном случае по умолчанию естественно все приходит на стерео чтобы мы слышали каждую дорожку но я могу например взять и исключить бас и выбрать новый no output. поэтому э, в таком случае даже если у меня все будет работать работают все плагины э, здесь все играет все звучит баса я не услышу давно присматриваетесь курсом logic про help и не знаете какой приобрести первым ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов но теперь все стало гораздо проще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 То есть вот у меня даже стоит соло, как вы видите, и все работает, звук идет, метринг работает, но звук я не слышу, потому что звук э, мы слышим только со стереоаута. Если что-то не приходит на стереоаут по какой-то причине, мы этого не услышим, чтобы там через какие бы обработки и куда бы как это все не проходило. Поэтому возвращаем стереоаут. И после этого, собственно, ну, как вы уже поняли, да, у нас все приходит на стерео, и мы слышим звук. То есть вот такую обычную э, цепочку проходит любой сигнал, будь то MIDI, будь то аудио, будь то драмер регион. То есть все проходит через вот эту цепочку, попадает на плагины, э, проходит через сэнды, дальше попадает на ручку громкости, соло панораму, и потом выходит, в зависимости от того, куда у нас стоит аутпутный канал, аудио выход с, этого, с этой дорожки попадает в то или иное место. Но в конце концов оно все равно должно прийти э, так или иначе на выход, потому что иначе смысла в этом нет. Куда еще может прийти, об этом мы тоже поговорим э, в отдельных следующих видео. Уже такие более сложные комплексные маршрутизации, мы обязательно об этом поговорим. Но пока просто запомните, что маршрутизация работает вот таким образом, что у нас входной э, трек проходит через плагины, обрабатывается дальше у нас устанавливается уровень громкости э, точнее ослабление либо усиление уровня громкости э, канала и все потом это приходит на стерео выход то есть думаю что с этим понятно но давайте чуть-чуть подробнее поговорим про фейдер громкости что это такое то есть э, многие не совсем отдают себе отчет э, что же он означает что вообще значит эти числа 4 минус 4 минус 10 и так далее Фейдер громкости на самом деле это, скажем так, аттенюатор, если кто знаком с таким, э, с таким термином. То есть это, э, скажем так, прибор, который усиливает или ослабляет реальную громкость звука. То есть, что это значит? У нас есть на жестком диске записанная бас-гитара. Вот она так э, звучит. Вот сейчас я отключу все плагины, э, ну, здесь на канале. И вот у нас звучит так э, бас-гитара. плагин обратно пускай будут это ее реальная громкость то есть э, вот так она сейчас звучит она вот с той громкостью она звучит э, проходя через плагины то есть вот еще раз я выключу посмотрим пиковое значение То есть пиковое значение где-то минус 6. Это без плагинов, потому что плагины тоже влияют на уровень громкости. Так, у каждого плагина здесь есть тоже своя выходная и входная громкость. Например, здесь мы гейн Но об этом мы еще тоже поговорим. Вот если убрать плагины, то у нас, скажем так, звук с файла проходит насквозь через всю дорожку. Вот сейчас, на самом деле, у нас на дорожке ничего не происходит. То есть звук в том виде, в котором он был записан на жестком диске с тем уровнем, с той громкостью, с тем тембром. Он у нас сейчас просто в холостую проходит через наш Channel Strip и сразу поступает на Stereo out. Здесь, конечно, он тут проходит через вот эту обработку, но я сейчас просто ее отключать не буду, потому что у нас уровень тихий станет, поэтому у нас сразу бас-гитара без изменений каких-либо сразу поступает на наш выходной канал, и мы ее слышим вот в таком исходном значении. Так вот, этот фейдер, он у нас может... Эту громкость увеличивать, либо ее уменьшать. То есть, если, например, у меня бас-гитара звучит на уровне минус э, 6 децибел Давайте сейчас отключу здесь input, чтобы микрофон не сбивал э, метр, вот где-минус 6,6. Если я хочу чтобы этот звук был тише, например, минус 10 децибел или 10,6, то мне нужно просто фейдер сделать на минус 4. То есть, что такое минус 4? Это нереальная громкость самого трека, который вдруг будет, ну, после обработки. А это, скажем так, ослабление сигнала на 4 децибела То есть вот что показывает вот это левое значение или э, положение ручки Volume фейдер То есть он показывает, насколько у нас изменяется сигнал от своего реального значения громкости, который у нас показывает вот это зеленое значение. В данном случае 6,6. То есть у нас могут быть треки, э, точнее, все дорожки стоять на уровне минус 4 в микшере то есть все каналы но из-за того что исходные уровни громкости у каждого файла разные например у баса мы видим здесь такой не очень сильный сигнал а вот у барабанов например вот у этих сигнал гораздо сильнее давайте тоже посмотрим какой уровень То есть вот мы видим, что у нас оба фейдера стоит на минус 4, но при этом э, биты у нас добивают до минус 4, а бас у нас сейчас на минус 10,6, потому что у нас э, сам бит он гораздо громче изначально. И мы просто ослабили его, его исходную громкость на минус 4 децибела. То есть если она была, например, до нуля доходила, то мы поставили минус 4, и наша реальная громкость стала минус 4. То же самое касается баса. Его изначальная реальная громкость была минус 6,6, а мы ослабили фейдер на минус 4, и его уже громкость стал минус 10 и 6 и вот это с этим уровнем минус 10 6 он поступает на наш э, на нашу шину стерео и смешивается с другими дорожками которые тоже имеют свою какую-то громкость они имеют свою изначальную громкость и они имеют свою громкость на выходе из канала а, то есть я думаю вы сейчас это поняли но это очень важная концепция потому что на ней строится собственно весь процесс сведения музыки в большинстве своем то есть это э, вот то самый балансирование уровня о котором все постоянно говорят и я в том числе в своих курсах а, собственно все происходит именно таким образом то есть у нас есть исходные значения уровня громкости которые есть у записи у файла у миди, партии и так и так далее и микшер это как такой аттенюатор которым мы подгоняем эти громкости друг под друга что-то делаем тише, что-то делаем громче, чтобы с разным уровнем громкости у нас все это поступало на стерео выход. И уже на стерео выходе, так как мы слышим звук только с этой дорожки, то есть у нас все вот эти звуки, причем дорожек может быть не как здесь 30 штук, а их может быть гораздо больше, их может быть 100, 150, все эти 150 дорожек у нас так или иначе слышны, слышны только через вот эту одну шину. И поэтому наша задача с помощью вот этих аттенюаторов или громкости, или ручки громкости, настроить баланс между элементами и дорожками таким образом чтобы наша стерео шин, во-первых не перегружала не было клиппинга не было там взрыва частоты дисторшины и всего такого прочего но также чтобы все было разборчиво и был определенный баланс который уже передает художественную задумку э, композиции или трека неважно То есть в этом и есть вот это искусство сведения искусство балансировки уровней и микшер вот здесь вот прям наглядно показано как это работает то есть вот эти Прямо по вот этим значениям уровней мы можем увидеть, как непосредственно они влияют на реальный э, уровень сигнала, то есть на реальную громкость сигнала. И сразу скажу, что естественно плагины тоже влияют. Например, компрессор, он на той создан для того, и создан, чтобы влиять на громкость. Но он влияет скорее не на общую громкость, он скорее влияет на отдельные нотки и опосредованно он уже начинает влиять и на выходную громкость, естественно но опять же это уже такая тема скорее касается гейн стейджинга это можно перевести как сохранение уровня от обработки к обработке то есть когда мы например, применяем компрессор нам нужно убедиться в том что у нас скажем так работа компрессора компенсируется в выходной В данном случае make up gain мы компенсируем Ту громкость, которую мы потеряли от компрессии И таким образом мы вроде оставляем, оставимся на том же уровне Но звук уже такой скомпрессированный, более плотный Это что касаемо компрессора Если мы берем, например, эквалайзер То если мы добавляем какие-то частоты То, естественно, выходная громкость у нас будет э, громче Потому что мы добавили целый пласт частот Которые увеличивают громкость в определенном частотном диапазоне Поэтому мы можем либо выходную э, Выход э, с эквалайзера прибрать Либо мы можем сделать канал тише, чтобы наш, на наш стереовыход все приходило в той же пропорции потому что бывает такое что микс собран но как только начинаешь эквализировать начинаешь увлекаться добавлять частоты и потом понимаешь что э, тот микс который ты изначально делал уже развалился поэтому если как-то сильно добавляешь частоты на эквалайзере или на какой-то обработке внутри какого-то канала э, нужно не забывать вот с помощью этого фейдера чуть-чуть подправить опять же ориентируясь на пиковые значения то есть, если я помню что у меня было пиковое значение бас гитары где то троне минус 10 э, децибел и я поставил какую-то обработку, и у меня вдруг стала бас-гитара шарашить там, до минус 5 децибел, то значит означает, что мне нужно на 5 децибел э, прибрать фейдер, сделать его тише. Чтобы восстановить баланс, и уже с новым звуком после обработки на плагинах, у меня звук звучал примерно так же, как он был до обработки. Это и есть вот этот э, момент гейн-стейджинга, или сохранения громкости, от которого зависит частота микса, э, уровень громкости общий, то, как будут склеиваться элементы друг с другом. То есть вы должны на это тоже обращать пристальное внимание, поэтому я здесь решил на этом подробнее остановиться. То есть все это влияет непосредственно на то, как у нас сигнал проходит через микшер, через плагин, и поступает на нашу э, стереошину на стерео выход с которым мы, собственно, и слышим весь баланс всего проекта, поэтому это очень важно, обязательно учитывайте это, смотрите на анализаторы внутри плагинов, то есть здесь в каждом плагине, как правило, есть анализаторы входного громкости и выходной, См следите, чтобы они были примерно на одном уровне, чтобы у нас плагин сильно не влиял на громкость, ни в минус, ни в плюс, и то же самое касается перегрузок, чтобы здесь их не было между плагинами, потому что мы можем громкость фейдером прибрать, у нас вроде здесь никаких перегрузов нет, на мастере перегрузов нет, но между плагинами вот здесь в связке происходит перегруз. То есть здесь перегруз произошел, здесь перегруз перезашел. Ничего страшного не случится, потому что Logic работает. 64-битном формате суммирования и там никаких перегрузок внутри каналов не происходит но сама работа плагинов она чуть-чуть нарушается Просто, например плагины от той же компании waves многие из них которые эмулируют аналоговые приборы эквалайзеры компрессоры они там даже в мануале написано что они очень зависят от входного уровня если входной уровень слишком горячий то есть слишком громкий либо наоборот слишком тихий они уже будут не так объективно или адекватно работать со звуком поэтому это тоже важно учитывать и вот этот гейнстейнджинг надо обязательно сохранять на протяжении всего прохождения сигнала От своей, собственно, жесткого диска, то есть где он располагается До стерео выхода. То есть весь этот путь через плагины, через фейдеры, через какие-то, может быть, посылы Через промежуточные шины, о которых мы еще поговорим Вот этот уровень должен сохраняться, сильно где-то не меняться, не искажаться и так далее То есть я здесь специально на этом делаю акцент Вам это пригодится, если вы планируете полноценно заниматься сведением и балансировкой уровней, поверьте, вам это реально пригодится. Ну что ж, я думаю, с, с маршрутизацией понятно, мы еще более сложной маршрутизации сигнала будем смотреть по мере обзора новых но, и других функций в микшере, например, шин. Но уже основные базовые знания у вас есть, поэтому давайте двигаться дальше, и в следующем видео мы, собственно, уже поговорим о шинах, что это такое.